Вот я вам вкратце рассказал устройство из своей обсерватории. Тут можно было бы, конечно, намного дольше растянуть свой рассказ, если вникнуть в детали всего процесса строительства, конструкции башни самой, купола, забрала, самой вилочной монтировки, что стоило не одного дня кропотливого труда и всего остального плюс еще в планах много еще приспособлений для телескопа самого, для самой обсерватории на данном этапе я доделываю колесо фильтров электронный фокусер ну, что потом впоследствии позволит добиться полного дистанционного управления обсерваторией как я уже говорил, строится сейчас 300-мм ньютон, который пойдет на замену имеющемуся. Тем самым мы позволим еще глубже заглянуть в просторы Вселенной. Для съемок объектов я использую астрономическую камеру ATIC 314L монохромную с набором фильтров фотометрических фирмы Бодер, Планетариум. Ну, сама деятельность обсерватории в основном направлена на изучение переменных звезд. Почему я выбрал именно это направление? Ну, наверное, потому что переменные звезды – это область, астрономии, очень обширная, она позволяет накапливать материал долго периодически, потом все это анализировать, ну, в общем-то есть в этом интерес, плюс более полутора лет назад известная группа любителей астрономии из Беларуси пригласили любезно меня в свой проект ВС Компас, с которым ну, с этим предложением я радостно согну, согласился и стал их участником. В рамках проекта мною было открыто несколько десятков переменных звезд. Ну, Это как бы не совсем чтобы полноценное открытие, но тем не менее... Data Manning нашло широкое распространение среди любителей, которое позволяет, используя открытые базы данных, всемирной паутины, то есть то, то, что там размещено, проводить анализ этих данных и среди них выявлять новые переменные звезды. Потом это все анализируется и регистрируется в всемирной базе данных АВСО. Вот. Кроме дата-мейнинга, я вот, как говорил, занимаюсь лично изучением переменных звезд. С недавнего времени я сотрудничаю с известным астрономом, профессионалом профессором Андроновым Иваном Леонидовичем. По его рекомендации, как бы я его попросил поставить какие-то задачи на рукоемки, которые будет интересно пронаблюдать, проанализировать, чтобы они имели какую-то научную ценность. И вот я с прошлого года начал наблюдение отдельного класса переменных звезд, так называемых промежуточных поляров. Кроме этого, еще вот недавно, на днях, я после нескольких наблюдений получил полную фазовую кривую одной двойной системы в созвездии Лиры В-361. Очень интересная переменная звезда, которая представляет собой пару не совсем понятных построению звезд, которые дают на выходе несимметричную форму кривой блеска. По предварительной гипотезе это эффект неких пятен, подобно солнечным, которые вот и в результате дают такой вот неординарный блеск. Ну, сама обсерватория э, живет давно. Э, начал я ее строительство еще в конце 2004 года. Но, ну, конец года был уже осень поздняя. Я э, только вырыл котлован под фундамент. 12 кубов вручную. Ну, э, потом... Почему столько? Потому что планировал изначально ставить колонну. Но впоследствии я от колонны отказался. Оставил в перекрытиях между этажами места. И после как бы, методом проб и ошибок можно было вычислить необходимость самой колонны. К счастью, практика показала, что особой необходимости в ней нету. Сама конструкция шестигранная башни сама в какой-то степени является колонной. Плюс современные методы наблюдения на CCD-матрице не требуют огромных длительных экспозиций, особенно вот при наблюдении переменных звезд. А для коротких экспозиций малейшие какие-то вибрации ничуть не сказываются. И этим самым я сэкономил площадь, не поставив колонну. И поэтому сам фундамент, в конечном итоге, был засыпан глиной, ну, остаток фундамента, скажем так, а метровый по периметру, естественно, осталось на метровую глубину. Ну, как бы можно было бы долго рассказывать саму конструкцию, но это займет немало времени. Вся, весь процесс строительства обсерватории я как бы старался документировать в виде фотографий. Это у меня все в архивах есть. Информацию я стараюсь в какой-то мере... Не знаю насколько полно выкладывать на своем сайте. Сайт называется www.heavenlyowl.com.ua или же просто набрать в Гугле строку обсерватория Небесная Сова и вы попадете на мой сайт. Почему небесная сова? Ну наверное, небесное не надо сильно долго объяснять почему, потому что это именно то место, которое нас манит своими звездами, как как колыбель вселенной небеса. А почему сова? Ну, это символ мудрости, э, символ такого же ночного жителя, как и все астронова, э, с таким же э, острым зрением, э, с такой же чувствительностью и поэтому может быть сова плюс ко всему с течением обстоятельств сложилось так что тут на соседнем участке домик заброшенный, и там жили сова потом они перекочевали ко мне и какое-то время жили у меня под куполом и иногда приходя на дачу я замечал что они сидели сверху на куполе Вот. Поэтому как-то пришло такое название, и я так решил назвать свою обсерваторию. Ну как оно сложится дальше? Ну, думаю, что все-таки буду продолжать изучение переменных звезд. Плюс ко всему двери обсерватории всегда открыты для всех любителей я состою в одесском обществе любителей астрономии астродос ребята часто приезжают ко мне в гости мы тут помимо наблюдений отдыхаем дискутируем общаемся на любимые темы И в дальнейшем расширять список, наверное, переменных звезд, тех же промежуточных поляров, которые представляют очень большой интерес для науки и, естественно, конечная цель моей обсерватории как раз и сводилась к тому, чтобы приносить какую-то научную ценность, ну, не просто так вложить кучу сил и средств на ее создание как я говорил она давно была создана до того момента как я закончил строительство монтировки плюс не было серьезной астрономической камеры хотя я предпринимал попытки ее изготовить даже спаял собственной конструкции камеру получил с нее изображение все но естественно ее характеристики далеки были от тех, которые бы хотелось бы иметь при серьезных наблюдениях. Mm. ну и эти вещи, скажем так, позволили перейти на качественно новый уровень. до этого у меня в обсерватории стоял телескоп, тоже известно у нас в Одессе, наверное, они не только любитель астрономии, тоже члена нашего общества одесского, моего друга Александра Давыдова. Тоже собственно ручно построенный телескоп на немецкой монтировке, двухглавый, то есть там две трубы 200 и 150 миллиметров, тоже моторизированная. Она несколько лет стояла здесь, до того, как я поставил свою. И мы часто собирались, проводили наблюдения. Правда, наблюдения были... Чисто художественные, визуальные, с серьезными какими-то вещами мы особо не занимались на ней. Э -э наблюдение гейпскаев, планет. Вот в таких вот целях использовалась она. Э -э ну, вот-вот вкратце -вот то, что я вам рассказал, хотел рассказать в этом фильме. Э показать плоды своего труда свою работу ну и может быть тем самым стимулировать людей, которые может быть по каким-то причинам не рисковали или же не решались на строительство подобного хотя как старый любитель астрономии с детства мечтающий о своей обсерватории, наверное, и все другие такие же любители об этом мечтают. Я всю жизнь мечтал воплотить в реальность свои планы. Ну, конечно, удалось это сделать только в достаточно взрослом возрасте. Ну, тем не менее, как говорится, мечта сбылась, планы были реализованы и Обсерватория живет, так что добро пожаловать ко мне в гости, в саму обсерваторию, заходите на мой сайт, если кому интересно почитать, послушать о моих достижениях. Спасибо за внимание.